Тем временем власти ДНР эвакуируют мирные населения из наиболее опасных районов, зачастую под обстрелом украинских военных. Никита Васильев о ситуации в зоне конфликта. Петровский район Донецка вновь обстреляли. Снаряды падали на дома ночью. Спрятаться успели не все. Погиб мужчина, ранена женщина. Пытаясь спасти мирных жителей, власти ДНР приняли решение эвакуировать людей из опасных районов в вглубь республики. По нашим расчетам мы должны эвакуировать порядка 1200-1300 человек, которые непосредственно сейчас находятся в зоне боевых действий. Накануне с территории подконтрольной Киеву было зафиксировано около 30 обстрелов. Под артиллерийским огнем из Октябрьского и Куйбышевского районов Донецка были эвакуированы первые семьи. Это не последний объект у нас. У нас еще будут объекты, еще будем туда людей перевозить. Планируется работа по всем категориям граждан, по всем районам Донецк, где проходят боевые действия люди риску стреляют и в Луганской области власти на подконтрольной Киеву территории перекрыли все дороги и по словам ополченцев заминировали мосты один из них сегодня был взорван передвигаться в районе линии разграничения небезопасно как раньше двигались по дороге, уже двигаться нельзя будем обходить определенными путями. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют нарушение минских договоренностей. Отвод тяжелого вооружения не завершен. Сохраняется напряженная ситуация в районе Донецкого аэропорта и населенного пункта Широкина. Впрочем, отчеты мониторинговой миссии чаще всего носят нейтральный характер. Конкретную информацию, явно указывающую на обстрелы со стороны украинской территории, удается получить лишь после уточняющих вопросов. Где-то ну, где под направлением 245-250 градусов с, с, с запада. Отчеты есть, но ничего не меняется в ДНР. Сейчас около 600 наблюдателей. По мнению властей республики этого больше, чем достаточно для такой маленькой территории. Включение их количества не требуется, так как существенно ни на что не повлияет.